Клинический пример номер 8. На клиническом примере номер 8 мы рассмотрим пример устранения множественной рецессии десны классического характера по зукеле ротерно лоскутом смещенным. Обратите внимание на глубину рецессии, на наличие образий и, соответственно, выбор. Алгоритм был на двуслойную методику с применением аллогенного пластического материала для генгивопластики твердой мозговой оболочкой. Измерение клинических показаний для заполнения пародонтальной карты толщины кератинизированной десны в области рецессии зубов. Измерение расстояния от режущего края до десны. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 22. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 23. Формирование лоскута и выбор дизайна. Обратите внимание вот на эти точки, которые это как раз вот те самые измерения, области, которые уже проведены, отмерены и отложены. Дизайн разреза, посмотрите, они сосочки хирургические с стремятся к центральному зубу номер три, Дизайн разреза, депитализация анатомических сосочков межзубных, измерение объема пластического материала твердой мозговой оболочки логинного происхождения. Подготовка твердой мозговой оболочки для пластики десны в области устранения множественных рецессий путем перфорации до ее регидратации. Вид твердой мозговой оболочки подготовленный перед внесением в область глингивопластики. Внесение логеново-пластического материала в зону устранения рецессий начало фиксации примерки логенного материала для пластики десны фиксация пластического материала в области рецессии десны между зубными промежутками узловыми швами демонстрация слизисто расщепленного лоскута фиксированного петлевидными двойными швами Результат спустя три месяца. Видите, как из себя ведет да, пластический материал. Происходит его биодеградация с изменением формы и размеров объема тканей парадонта в зоне операции. Состояние тканей спустя полгода. Детальное рассмотрение да, в области рецессии десны, где что? Обратите внимание, не везде резорбируемый шовный материалом, которым была фиксирована мембрана. Для генгивопластики твердая мозговая полочка не везде он резорбировался. Состояние ткани спустя 9 месяцев после оперативного вмешательства во втором сегменте. На слайде видно, как... Начинают уже выравниваться ткани пародонта Состояние ткани спустя 9 месяцев. На фотографии видно изменившийся объем и структура ткани парадонта. Детальное изучение в области устраненных рецессий во втором сегменте спустя 9 месяцев. Обратите внимание, что зуб 21 имеет трицидив, это связано с недостаточной мобилизацией тканей в области уздечки верхней губы. Состояние ткани парадонта спустя 9 месяцев Uh, устранена рецессия десны в области зуба двадцать четыре, в области зуба двадцать три, в области зуба двадцать два и частично устранена рецессия в области зуба двадцать один. Измерение расстояния от режущего края до десны для внесения в парадонтальную карту. спустя 9 месяцев. Измерение глубины рецессии десны в области зуба двадцать два. Измерение оставшейся рецессии десны в области зуба 21. Измерение полученной толщины кератинизированной десны в области зубов 23-22. Измерение толщины кератинизированной десны в области зубов 22 Измерение зубодесневого кармана в области зуба 22. Вы можете обратить внимание на глубину зондирования в области оперированной зоны. И также видно маленькое пятнышко крови. Это было проведено измерение толщины кертинизированной десны после операции да, Это для заполнения парадонтальной карты. Продолжаем заполнять парадонтальную карту, делать измерение это зуб 24. Состояние в полости рта спустя. Три года после операции. Обратите внимание на абсолютно стабильный результат во втором сегменте. Более детальное рассмотрение результата спустя три года. Обратите внимание, что рецессия, оставшаяся в области зуба 21, она осталась на том же уровне. То есть нет недостаток мобилизации. Он так и сказался здесь. Рецессия в области зуба 22 устранена полностью имеется эрозия образия твердых тканей зубов эрозия Рецессия в области зуба 23 устранена полностью есть даже дополнительный рост такой ткани кординизированной десны в крональном направлении. рецессия в области зуба 24 устранена полностью имеется образие твердых тканей зубов. После проведения адонтопластики мы в области зуба 21 с пациенткой приняли совместное решение не переделывать, да, именно в области этого зуба уже повторно не оперировать, на адонтопластик и вывести там, где нужно, тем более, что абразии требовали закрытия, все они достаточно глубокие, вот и таким образом мы решили проблему. Также состояние во втором сегменте после адонтопластики, после полировки поверхностей. Состояние через месяц после адонтопластики. Я всегда приглашаю пациентов для проведения повторного осмотра, для того, чтобы понимать, что вмешательство в области зуба, в области коррекции абразий да, никак не повлияло на состояние парадонта. Также демонстрация состояния тканей зуба и пародонта после адонтопластики спустя месяц, фиксация результата. Ну, вы можете наглядно увидеть, это любимые слайды для всех состояние до исходное клиническое и состояние после. Обратите внимание, пожалуйста, на. Оставшаяся часть рецессии, да, небольшой процент в области зуба 21, полное закрытие поверхности корня в области зуба 22, полное устранение рецессии в области зуба 23, я бы даже сказала, что еще чуть-чуть больше ткани коронально прибавилось, и полное устранение рецессии в области зуба 24 с последующей адантопластикой.